Всем привет, дорогие друзья, подписчики зрители. Нет, это не про НЛО. Но суть в том, что НЛО появляется в том месте, когда происходит катастрофа или всемирное, как говорят, вторжение, это появляется именно на моем экране, но и на вашем. Суть в этом, ничего такого страшного нет. НЛО предупреждает каждого человека о том, что на Земле может произойти разное природное явление. Но ну, вы все, наверное, помните в Японии в 2011 году что случилось. Там также было замечено несколько НЛО-объектов за три дня до катастрофы. Но это еще не все. В Мексике за два дня, в Крыму за четыре дня наводнения и необычные землетрясения, которые наводят Ужас на людей стало проявляться прямо на глазах у нас. Почему объявляет множество таких необычных тайн, как НЛО нападение, это все обман. НЛО, если захотела бы напасть, оно уже бы нахватило множество земель нашей планеты. Но это только то, что происходит прямо сейчас. Эти кадры, которые вы видите за весь год был снят на разные очевидцев камеры. Но суть в том, что здесь есть множество тайн, которые нельзя разобраться о том, что скрывают все-таки НЛО от людей. Помимо того, что мы с вами знаем про нло ничего, мы знаем только, как они летают, как они появляются и почему они меняют цвет. Все уже знают, что сейчас происходит глобализация нашей природной системы. А именно, система нашей планеты начинает меняться вместе с нами. Мы это не замечаем. Или ускоряется время, или наоборот, оно замедляется. Но суть не в этом, а суть в том, что произойдет после. Пока все это не закончится, у нас будут происходить необычные явления – Природные явления, которые НЛО целенаправленно будет делать так, чтобы везде и повсюду был у нас небо. Но это только начало о том, что я всегда вам говорил. Помимо того, что множество очевидцев видят НЛО среди природных катастроф, это значит, что НЛО знает в курсе за несколько дней, а может за несколько лет. Помимо того, что Земля сейчас выпускает необычную энергию с густа, которую накопила на протяжении миллионов лет, мы видим необычные разломы, которые появляются по всему миру. Эти разломы называются по-разному. Кто-то говорит, что это тектонические плиты двигаются, кто-то говорит, что это все так и должно быть о том, что у нас происходит глобализация нашей системной земли. Но это еще не все. Помимо того, что ладно были бы разломы, но не выходили никакие бы оттуда необычная энергия Земли, которую вы сейчас и видите. Но это не только, дорогие друзья, происходит с нашей планетой. С такой планетой происходило с Луной, с Марсом, с Юпитером и даже с Сатурном. Все они были уничтожены изнутри. Оболочка планет, которая защищала их, просто напросто больше не защищает. И поэтому мы видим с вами множество необычных ворон, которые оставили после себя метеориты или астероиды. Но это, дорогие друзья, только первоначальная система о том, что нас надо как-то успокоить. Но помимо того, что вы видели и знаете, примите это как не страх, а как изменение в системной нашей жизни. Я понимаю то, что вы знаете, дорогие друзья, досмотрите необычные видеосюжеты, которые сняты были на камеру, и вы увидите все сами потом, почему НЛО часто стали появляться на нашей планете. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Ну а как всегда, вы знаете, кто с вами был. Тайна НЛО. До новых встреч, дорогие друзья, и спасибо за внимание.